Завтра, да. Спасибо огромное. Да, теперь я, да, пожалуйста. У нас Виктор Александрович Миненко, угу, пожалуйста. Да, Виктор Александрович. Добрый меня... день. Да, добрый день. Я, во-первых, с тем энденным, который пришел у вас вчера, и там еще у вас несколько есть. У вас есть сообщения, да? Здесь несколько есть. Это так по Санкт-Петербургу, да? Ничто. Ну давайте вы начните, я сейчас посмотрю, чтобы мне не перепутать информацию. Да, пожалуйста. Угу. Да, пожалуйста. Добрый день, по уважаемая ЛСН, Николай Иванович, члены ЦИК России, коллеги. Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела проверку по факту инцидента, произошедшего на территории избирательного участка 2191 в Санкт-Петербурге. И э, по факту получения травмы представителя средств массовой информации, в данном случае, медиазона. Но в, прежде, я в первых словах своего доклада хотел бы сказать, что, Элла ваши слова о возможных провокациях в помещениях участковых и других комиссиях имеют подтверждение, к сожалению, и в нашем городе. Вы как в воду глядели. Но на данный момент картина произошедшая выглядит таким образом. Согласно объяснениям председателя участковой избирательной комиссии, членов комиссии с правом решающего голоса наблюдателей, журналист Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке. Мы подготовили несколько очень коротких видеороликов, если вы позволите запустить их на экран, а дальше я продолжу доклад, если Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Я знаю, что там скажут, что вот они к тому источник. Что за 7,7? Ну вот, они с отключительными. Это не зажительство. Не скажу, а не ровнемся там. что ж там сказать? Деньги деньги взят? По-моему, как это наглость! Это журнал, который... Ну и от Необходимо здесь адресу не посыпать. А кому необходимо? У сейчас выведут, если процедура будет. Вы не соблюдаете процедуру? Что вы ведут? Как На каком основании? Потому что процедуру... В чем в? вас нормально спрашивают данные, которые... Какие в... данные? Я не это... Все граждане могут делать... Этот журнал... Вы постановление о приведении голосования видели? Вы постановление о приведении голосования видели? Что написано, что вы не считаете, что написанное право, что говорится? Вы, вы, вы, вы, вы, вы считаете? А, вы, что, следующий. Я, я вам со сообщаю, раз <паспортизм> вы не знаете. Моя обязанность вы, вы, здесь одна. Моя, Моя обязанность здесь одна. А, Это уведомить а о проведении фото и видеосъемки. Я уведомил. А, не регистрируюсь, я не обязан. А, ну, я покажите, как я обязан. У вас такое интересное, что в прокуратуре. Я не собираюсь никуда выходить. Я к вам не обращаюсь. Представьте, если вы хотите, что сказать. Я не хотите? До свидания. До свидания. Зачем сюда пришли? Я не напускаю, здесь чего вы не допускаете? Вы за не Ваша первая обязанность — обращение в механизм. С. 5 закон о в... Вы закон о в... правительстве не <свят> что за <в> статье 5 <свят> Ну, <свят> так откройте, <выставьте. свят> обязанность будет <свят> сегодня утром на <гораздо> прочитать. <свят> ну, а и что же? Забыли? Ты, коронавирус? Головился коронавирус. коронавирус. Света, нормальное На вид 40-45 лет. Ты, 155, ты переходишь на, 105, крупные, волны, что? на правой не слышал, что ты говоришь. Сам... На пальце правой руки цифры. На груди, руки, в руке, в На плечах покона, на спине чудовище. Понять, это уже после травмы? Ну, это да, после того, как он получил травму, лежал спокойно. А и, вот сам конфликт, сам конфликт. А Эллен, расширьте, продолжите. Да, я, я, да, пожалуйста, продолжим. Ну, ваши, ваши, да, пожалуйста, вашу а, позицию. Да. Изучение доступных видеозаписей. Есть и другие видеозаписи. Там мы просто взяли самую краткую часть инцидента. Позволяет утверждать, что в действиях Френкеля могут иметься признаки нарушения порядка общероссийского голосования, утвержденного постановлением ЦИК России в том числе его положений, регулирующих работу представителей ничего, ничего. средств массовой информации помещений для голосования, в Но частности, входа вот и видеосъемки. Помимо этого, Френкер вел себя очевидно, провокационно. На одной из изученных видеозаписей отчетливо зафиксирован факт того, что он создавал своим э, поведением препятствия для свободного осуществления участниками голосования своих прав. При этом непосредственной причиной конфликта а, послужило это предложение зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования, форма которой рекомендована ЦИК России. Журналист проигнорировал, требовал от сотрудника полиции, находившегося в помещении для голосования, снять медицинскую маску, ношение которой в помещении для голосования является обязательным и обусловлено санитарно-эпидемиологическими требованиями. В связи с произошедшим, собственную проверку в настоящее время проводит Следственный комитет, который даст оценку действиям всех участников конфликта. Санкт-Петербургская комиссия уделяет значит, повышенное внимание Процедуре голосования, подсчета голосов на избирательных участках, в том числе сейчас мы вместе с органами полиции и прокуратуры изучаем вот инцидент, который произошел в данном случае на участке 2191. Вот. ну и в случае нарушений установленной процедуры принимаем испытывающие меры на сегодня, значит, вообще Эл мы ориентировали и продолжаем ориентировать членов участковых территориальных избирательных комиссий на сдержанность. Выдержку и в том числе сегодня на пресс-конференции, когда я выступал, я также последовал этой ноте и предложил быть максимально сдержанными, выдержанными в своей работе, несмотря на то, что нагрузка очень большая, уже идет седьмой день работы, ну и понятно, что публика в Санкт-Петербурге довольно-таки специфическая, тем не менее попросил еще раз мужество и выдержки. Ну а что касается самого Френкеля, это известная личность, значит он хорошо известен как органам полиции, так и судебным органам. Он постоянно попадает вот в такого рода скандальные характеры ситуации и замечен в случаях создания конфликтов. Поэтому на этот счет будут даны соответствующие заключения после расследования. Следственным комитетом так сказать, мы обязательно в Центральную избирательную комиссию доложим и приложим это все гласно, придадим это все гласности. Уважаемая Александра, доглас закончил. Ну, Во-первых, роликов в кучу ходят. Вы хотя бы показали сам, когда вообще что-то произошло понятно. Это первый у меня вопрос. То, есть вот э, то, что я, по крайней мере, видела, я хотела бы тоже, вот, чтобы продемонстрировали, как вот это на самом деле, э, скажем, пик этого конфликта. И второе очень важное. А, ведь я так понимаю, что этот конфликт был такой уже с историей. Мне хотелось бы знать, он аккредитован? Он был аккредитован? Он аккредитован? да, действительно, Френкель был аккредитован, получил аккредитацию по средствам массовой информации «Медиазон». Хорошо. Он имел право как журналист быть на этом участке? Безусловно. А в чем проблема? Почему его не пустили? Я хотела бы знать первый вопрос. Почему он, скажем, я поняла, что конфликт возник... Именно вокруг того, что его по каким-то причинам туда не пускали. Какие были основания для этого? И почему потом пришлось привлекать сотрудника правоохранительных органов? Ну, Александр, этот конфликт готовился, потому что уже сейчас есть данные комментарии в средствах массовой информации агентством Соловьева. Он знаете... показывает там... Да, да, слушаю. Показывает... Показывает там о том, что говорит о том, что э, э, э, они, он уже и готовился сам Фрэнкельсу. Значит, Виктор Александрович, давайте так. У нас много агентств, и они имеют право давать да. свои оценки, интерпретации, комментировать. Я сейчас к вам обращаюсь как к председателю комиссии. И прошу по своей линии получить все, ну скажем, объяснительные очины в комиссии. Да? Вот, скажем... Когда этот конфликт возник, ну какие были основания для этого, то есть нам надо понимать причины. Мы же не... Все средства массовой информации разные, и каждый интерпретирует по-своему. А мы давайте со своей стороны, по своей линии, в рамках своей компетенции расследуем то, что касается нас. Хорошо? Значит, если аккредитация, так поняла, есть, и а в чем там был, я так, насколько я знаю, но я хотела от вас услышать, что этот конфликт уже длился с вечера, или там что-то... Или я ошибаюсь? Вот прошу, я сейчас, мы не дадем никаких оценок. Я просто хочу тщательно разобраться по нашей линии. Что касается всего, если вот у вас еще ролик есть, можно посмотреть, да, как там все это происходило. Покажите все, что касается вот этого, да, действия. Что там произошло, это не наша компетенция, это уже следственные органы должны дать оценку, что там и как, что причинен там, по каким причинам это все произошло. То ли он сам упал, то ли ему там сломали, то ли какая-то травма. Я сейчас не хочу докомментировать, какая травма, перелом, перелом чего или что там еще. Это не наша компетенция, это компетенция правоохранительных органов. Меня интересует сейчас вопрос, на каком основании и почему он скажем, был недопущен, в чем причина конфликта, и какие, основные, скажем, почему у, у членов комиссии, тех, кто там присутствовал, возникла вот, ну, с ним конфликт, который привел к тому, что пришлось. Да, будьте добры. Если можете, сейчас пояснить. И покажите еще да. вот этот, все этот ролик. Угу, да, пожалуйста. Вот, Эллисон, э, сама причина конфликта, э, она возникла это из-за предложения. Его пустили туда, он туда прибыл, но ему предложили зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования по форме, которая э, рекомендована ЦИК России, поскольку мы сориентированы исключительно э, да. на исполнение тех решений, которые... Он отказался. Вот я и, этого э, отваждаю. То есть вот... ему было предложено сделать так, как положено Предложный. по нашей инструкции? Да, да, угу. да, да, совершенно верно. Он отказался, искал почву до конфликтов. И, конечно же, сработал здесь человеческий фактор э, сотрудника полиции, которые, ну, видимо, уже э, были... Э, на взводе, вот, поэтому, ну, его никто там не выталкивал, не толкал, его просто поправили, вот, он упал самостоятельно, как говорят полицейские, вот, ну, а дальше расследование покажет, и даст оценку всем участникам конфликта. Хорошо, давайте так, мы какую-то информацию от вас получили, я пока никаких комментариев давать не хочу хочу дождаться, чтобы все все-таки описали члены комиссии, объяснители, тоже, да, и наблюдатели там присутствующие, да, как это развивалось, что он там отказался делать, почему он не стал выполнять, или так далее, так далее. мы по своей линии это проработаем. И дождемся того, что, скажем, будет проведено следствие со стороны правоохранительных органов. Да? Но меня сейчас касается, нас касается вот это самая главная наша сторона, действия нашей комиссии, действительно, реакции, то ли на провокацию, или еще что. Хорошо, Виктор Александрович, пожалуйста, давайте вот это прямо вот детально проработать, да, что все, кто там был, да, их позиции, наблюдатели, члены в комиссии, для того, чтобы нам потом, ну, скажем, проработать и избегать этих ситуаций, не допускать конфликтов или адекватно отвечать на провокации. Осознанные, профессионально подготовленные и так далее. Теперь у нас, какие еще у нас к вам вопросы есть? Так, что у вас еще? Какие у вас там? Будьте добры. Ну, Александр, такого, чтобы заслуживало внимания всей страны, у нас нет. Есть мелкие шероховатости, которые мы решаем ну, по ходу всех сотрудников. Хорошо, сотруд... ладно. Поэтому дай Бог, здесь... что это мелкие шероховатости. Спасибо. Посмотрим. Боюсь загадывать, боюсь сглазить. Дай Бог, чтобы в Санкт-Петербурге на этот раз были только, только мелкие шероховатости. Всего доброго.